Разве можно мотивировать женщину словами? Когда женщина открыта своей природе, то она видит шире, слышит за пределами слов, воспринимает сердцем. В глубине своей души такая женщина знает, что ее одиночество – иллюзия, потому что рядом с ней такой же одинокий мужчина. И они оба мечтают об одном и том же. И они оба просто не замечают друг друга. Пора освободиться от плена иллюзий прошлого. Пробужденная женщина готова отправиться на поиски любви и понимания. Я знаю, как холодно бывает на этом пути. Я знаю, как хочется закрыться. Но мы... Женщины выбираем приветствовать весну в душе, независимо от времени года. И случается чудо. Мы встречаем того, кто способен на такие же сильные чувства. Он также открыт и раним, как и мы. И мы идем навстречу друг другу. Потому что наше сердце создано для любви. Искусство тантры – это опора для вашего женского. Вы умеете защищать то, что любите. Вы умеете ждать и заботиться. Тантра – это неиссякаемый источник энергии, благодаря которому вы полны и способны наполнить любимого. Разрешите себе прикоснуться к потоку знания, который ждет вас на тантрическом марафоне. И тогда между вами и вашим избранником исчезнет страх и недоверие. Останется только Любовь. Как оставаться молодой, быть в энергии? Как привлекать, соблазнять, вдохновлять? Об этом и многом другом вы узнаете на практике с полным соблюдением этики на тантрическом марафоне. Приезжайте.